привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и давайте сегодня сделаем выпуск посвященный утопленным лодкам вы знаете что на сан-мартене после урагана ирмы огромное количество лодок которые валяются здесь в середине прямо в лагуне и мы сейчас проедем мимо посмотрим в каком они состоянии порассуждаем на тему почему это так произошло и имеет ли смысл их восстанавливать или не имеет Поэтому садимся в тузик, на котором мы будем обкатывать наш маленький моторчик. Ух ты ж, блин. Ракета 3,5 лошадиных силы. Пронесемся. Да? Пронесемся по На глиссере. Да, и ну, надо же его когда-нибудь обкатать. Во всяком случае, хотя часов? бы в 5 часов нам нужно как-то наездить. Потом поменяем на Ямаху и будем дальше тошнить уже на 15 лошадиных Да, силы, лежит, ждет. Привязанный. скучает здесь. Прикованный. Поэтому Грузимся. Изящный такой. О, что у тебя там за пакет валяется? Это мы его нашли, этот пакет. А, мы его выловили, надо его выкинуть. Понятно. Ну что, погнали. Погнали. Особенность есть, когда человек на носу стоит. У нас здесь есть черепашка и зайчик. Подвигаемся в серединку, что-то среднее между черепашкой и зайчиком. Я не знаю. Разгоняю. Я не знаю, что за животное между черепашкой и зайчиком. Уж крыса какая-то. Со мной. Ну, в общем, едем сейчас. Итак, первый утопленник, который у нас здесь находится. Названия у этих водок уже, соответственно, нету, Но на нем написано Life is too short to sail". Жизнь слишком короткая, чтобы утонуть. Ну, по факту, что-то здесь не так. Вот, а здесь не так <смех> слушай ну это такое старая разваленная лодка ну, старая вот, но уже здесь стояла когда-то <смех> на якоре наверное, наверное. ой там даже он что-то плавает внутри мы сейчас туда заглянем ой это без меня давай, давай. <смех> так и так здесь остались живые тормбаклс и, между прочим, хорошая система обжимная. До сих пор еще живая. Их можно отсюда снять. Вот есть окошки. Ванты обрезаны. Судя по всему, оно потеряло мачту. Ну что, давайте заглянем, что же там внутри творится. А вот тут видно еще остатки вещей. Какие-то вещи, которые в этой лодке находились. Вот вы видите, они находятся под водой. Но это, конечно же, все уничтожено полностью. Здесь уже ничего не поделаешь. Вон какие-то там радиостанции висят, это кондиционер даже. Ох ты. Ну что, давай подъедем посмотрим, что здесь в центральной, в этой... В мастер-каюте. Трек. Ой, крабы, блин, страшно. Ну здесь, естественно, все, конечно же, под водой. То есть мебель. Ну, лодка, это, конечно, уже мертвая, никто ее восстанавливать, естественно, не будет. Здесь был пост, вот, ручка газа еще даже осталась. А в задней, это, наверное, была мастер-кабина, потому что лодка с центральным кокпитом. Едем дальше. Что-что? Под нами какая а, вот едем сюда к этим лодочкам. Самолет взлетает. Тут, конечно, мелко. Здесь до здесь метра еще глубины, да? Очень вода, вот, да, клево. Это утопленный пауэрбот. Ты на него не наедешь? Нет, не наеду. У него так корпус разломался. Здесь внутри, конечно, мы ничего не посмотрим. Но вот арка, Слом, она, конечно, очень сильно. То есть здесь вот, вы видите, просто полное нарушение конструкции. И, судя по всему, у него оторванный борт идет. И арка, на которой есть радар. Мы Отглебаем. весло. Открываем веслом и едем смотреть, ну то есть такие самые вообще ушатанные лодки, типа вот этой мы наверное смотреть не будем, потому что ну, понимаете, что здесь особо смотреть нечего это лодка, которая была просто разбита здесь об мель и когда здесь скорость ветра достигала 400 км в час, во всей вот этой бухте осталось живых только две лодки, которые остались стоять. Остальное просто вынесло на берега, вынесло и все разбило. И вот сейчас мы подъедем, посмотрим именно к тому берегу, вдоль того, на который повыбрасывала все эти лодки во время Ирмы. Смотрите, когда разбивают лодки из фаверкласса, они выглядят так. А давайте я вам сейчас покажу, как выглядит лодка из железа. А это фиброгласс? Да, это фиброгласс. А вот лодка из железа, посмотрите, у нее проломанный борт, проломанный абсолютно, и вся лодка разбита... Сок и... Все, она просто это металлические корпуса, они не восстанавливаемые или это очень дорого, потому что чтобы металлический корпус восстановить его нужно полностью разобрать, достать оттуда всю мебель, а по трудозатратам это соизмеримо с просто купить новую лодку будет значительно дешевле. Поэтому железные корпуса хорошо, когда они ходят, когда они начинают уже умирать с ними уже ничего не поделаешь. Вот это все. Вот это то, как выглядят металлические лодки, которые были заброшены. А вот то, как выглядит, когда две лодки столкнулись. То есть это, я так понимаю, был тримаран, наверное, тримаран, потому что тонкие поплавки, есть еще центральный большой поплавок, а это монохол Назывался Муншайн Слушай, а ты полегче, мы так близко быстро. Он же начнется раньше, чем Аккуратно тут перед нами А у этой Red Diamond Это, наверное, Муншайн название а, точно. Муншайн, самогон. Так, я так понимаю, что это, наверное, была какая-то спортивная, судя по наклеечкам, наверное, здесь гонялись. Вот вы можете посмотреть, насколько сильны корпусные разрушения. То есть при ударе просто она развалилась на куски. То есть, это, я так понимаю, это центральный поплавок. А сверху вот это просто лежит поплавок один из боковых и вот этот силовой элемент, который соединял центральные, э, центральный поплавок с боковыми Слушай, она как будто на другой лодке еще так, Ну да, а так также есть Давайте подъедем к вот этой лодке и посмотрим, тоже заглянем внутрь, что там у нее внутри осталось Ну, понятное дело, что ничего, но тем не менее посмотреть мы можем Вот эта большая лодка Думаю, футов 40 наверное, да? Ну, у нее тут тоже особо снимать нечего. Он видно, как обломана мачта. Вот видно вот эти огрызок мачтовый. И даже одно более-менее приличное окошко есть, люк. Чем, чем, больше, чем больше, больше. под водой? Под водой? А, сверху на этом. Да, вот даже можно что-то скрутить, если надо. Такие лодки уже никто не смотрит, не восстанавливает. Они уже, естественно, никому не нужны. Давайте сейчас подъедем к, носам и, к носу и посмотрим, что у нее там осталось из... Форстея и фурлинг-системы. Так, о. о. смотри, называется эта лодка Сеоп. Сеоп? Наверное. Теперь подальше, подальше чуть-чуть. Она же острая. К нам мы сейчас аккуратненько подъедем. Вот сам барабан фурлинга. И посмотрите, Ой покореженный насколько покореженный. То есть это, скорее всего, был удар Именно в этот тримаран, который вот тут валяется. Вот его, кстати, спереди видно, этот центральный поплавок. И вот он в таком виде тут находится. Ну что, предлагаю, ну с этими лодками, я думаю, все понятно. Ну, можем заглянуть внутрь. В тримаран можно заглянуть. Да, тримаран. Так, что у нас здесь есть? Тут есть якорная лебедка и кнопка, и даже живая, между прочим. Давайте заглянем внутрь. Ну, здесь понятно, он же почти весь залит. То есть... Блин, смотри, какой у него уникальный элемент. Вон, чтобы видно было снаружи. Какая погода. Да, шарик да. Из этого. Шарик Это часто такое делают. На монохоллах тоже есть вот этот шарик, чтобы, если плохая погода, вы идете, можно было в него вылезти и посмотреть, что снаружи, не выходя и не промокая. Ну что, едем Погнали. дальше? Контейнер покореженный даже. Вообще страшный могильник. И несколько лодок. лезть ой тут совсем мелко ой ой ой смотри ну тут но ну, мягкая принципе ой вот сейчас нами вот вы тут вообще мелко видишь вот она какая-то плита бетонная под нами прямо Реально бетонная плита. Проехали. Опа, ай это ты. Веслом будем покраснеться. Крабики. Ну что, смотрим на первую лодочку. На ну, самом... общем... Ой, а тут это свалка, тут их 4, там он Я думаю, что это не свалка, их скорее всего сюда просто вот так вот повыкидывало. Это жилет надутый, похоже, да? да? Да. Да, надутый жилет. Ну, тут в ну, этой а внутренности все это убраны. Ой, ой и ссавец прям. Смотри, да, да, да. да. Хозяин. <связь> Такой. Деловой пошли. Да. Пош... Что это у него там болтается? Оно. То самое? <связь> То самое. <связь> Ты видел? Да. <связь> ну что, идем дальше? Сен-Мартен, смотри. Тут вот что-то там написано про ситуацию, если лодка заброшена. Здесь, видимо, какие-то еще остатки. Надо будет с другой стороны, потому что мы через маленький иллюминатор. Здесь наверх ногами перевернутый катамаран. Я думаю, что для этого катамарана нужно будет объехать. Просто давай их объедем с той стороны и посмотрим. Потому что вот они лежат под водой. На песочке. на песочке сережа гребешь грибу бля он создает правильное ускорение это хорошо получается да не сомневаюсь может так каждый день делать нет в этом я сомневаюсь Эти были серьезные. Сейчас зайдем, посмотрим. Этот я думаю, ты сможешь выйти. Вот я могу даже через петельку веревочку пришвартовать. Он такой грязный, правда. Сейчас нас об него повозит. повозят. Я там аккуратно, там скользко. Камера. Мотор. Тихо-тихо-тихо. Ага. Видно ту лодку, которую мы подъезжали с обратной стороны. Вот она лежит. Не, он даже мотор лежит ржавый, при ржавый. Ну, он видно был уже здесь под водой. Ну что, можем поехать посмотреть, что там еще есть. Здесь уже ничего интересного смотреть нету. Ну что, отчаливаем? Что? Видишь, вот эти цветачки такие. Типа вот эти? Да, это медуза. Медуза? Да, морда и к низу. Вот смотрите, сейчас его пошевелю и поймешь. я сначала попробую. Не касается. Сейчас. Да, похоже, медуза. Это медуза, медуза, Вон она, вешая, смотри. Да, да, да, да, да. Ух ты, а что она так сидит? Может она так живет? Они такси сидят. Они так сидят с такими крупками, а просто как одна напада. Такие-то же жилища. А тут живут люди. Живут. Какой-то такой. Это полностью ушатанная лодка. Вот так вот умирают железные лодки. Да, у этого печально, только мачта алюминиевая. И, и то непонятно, что эта мачта здесь делает. Наверное, не от него, а просто было украдено и сюда приволочена. Почему сразу украдено? Какая красивая. Это а к нему не прислоняйся сильно. Блин. Ну вот такое. Совсем. Самое да. мертвое это металлическое. Да, самое мертвое это вот этот, наверное. Поехали еще какую-то мертвых. Поехали хожу. вон следующий. На боку валяющийся. На боку валяющийся. Я думаю, что это был пирс. И а -а -а. лодку оборвало вместе с пирсом. И лодка, и пирс остались на своих местах. Да, и просто... Нет, ну там чьи-то вещи лежат, смотри, в цыке. Я думаю, что это просто был пирс, может быть, с этой лодки. То, что спасали, спасли. А то, что не спасали. Аккуратно веревки под лежит. нами. Прям такие... Её мать то лежит, я так понимаю, на нас. Это ж не такой, это ж не у этой вон раковину видно через окно. Смотри, какой след от чего-то. Вот этот? Да. Что-то глубоко проехало на пару сантиметров сюда. И вот здесь видно хорошо борт. Да. Такое разбитое. Да? Вот и единственное что. Mm -hmm. Да. Большая лодка. Видно, вот она, насколько в глубину уходит. Там уже вся обросла. Там вон панели заросшие Солнечные панели под водой. Ага. Ну что, проедем туда, посмотрим, что там под водой валяется и плещется. Сос, который откачивает воду. Я так понимаю, что ее еще пытались спасти, но, видимо, не спасли, потому что она ну, слишком получила фатальное повреждение. И несмотря на то, что ее вот пытались откачать, ее так и не откачали, и она просто завалилась на бок и утонула, несмотря на то, что здесь мелко. А это плавают танки для воды. Вот такая, из кривой мачтой. Роллинг форти. Это малышка. Но эта лодка на ней, я так понимаю, живут, потому хотя может и нет. Да нет. Да у нее мачта сиата. обломана. Мачта сломана, чуть-чуть покрута Какая несчастье стоит. Но у нее новая мачта вон лежит. Ну да, где-то накаледовал. Так, а мы сейчас подъедем, вот еще торчит лодка прямо из воды. Посмотрим на нее. А тут как раз вот видно, как выглядит лодка, которая... Утонула совсем? Утонула совсем и лежит на глубине на такой, ну, там, метра полтора-два. Такие лодки, которые, вот их можно продентифицировать, тут не ставят никаких буйков, ничего. А если лодка, которая полностью уничтожена, ставят буйков... Ну, а мы сейчас тут вот как раз туда едем. Сейчас мы как раз туда едем, сейчас проедем мимо, я покажу, потому что они вот просто идут на уровне, на уровне с водой. Вот проидентифицированная, да? Да, причем это похоже катамаран, потому что у него корпус большой. Непонятно. Или монохол. В общем, это уже непонятно. Ну, Все-таки, наверное, монохол. Монохол, видно же. И такой... Если встанешь, то будешь видеть еще лучше с высоты видно. Да, монопол. Ну что, едем дальше? Да, едем дальше. Солнышко припекает, все дела. Это два великана лица. Вот еще две лодки, мы сейчас проедем мимо. А те, которые были уничтожены ураганом Ирма. Это желтенькая жилая, по-моему. Ну да, но ну, я думаю, что ей уже совсем желтая, потому что смотри, у нее ну, полный мачты. Вон у нее рик там весь внизу валяется. Потасовка. выглядывает такой недовольный на Но. смелый это лодка его. на берегу лежат поднятые лодки вот это называется санта-розита да это океанис клипер 43, 43. какой-то 47 Может его и кстати да. и выкинула. Что бы его просто так сюда вытаскивали? Посмотри, он обросший, он бы не был бочиной, бы не были оброшены. Хотя бы, да, наверное. Он не был под водой. Но тем, да, он борт ему в порядок приводит. Это ну, какое-то место, где что-то с ними пытаются сделать. Да, наверняка. Да. Так, вот эта бухточка. Здесь куча лодок стоит. Поехали, еще проедем мимо вот, вот, вот этой. С краном? Да. С платформой. С платформой. Но это, я так понимаю, что это тоже был, наверное, пирс. Хотя непонятно. А Это лодка, которая мы только что мимо нее проезжали. А вот еще одна лодка, разбитая ураганами. Еще будут восстанавливать, потому что она более-менее в приличном состоянии, но в всяком случае на плаву. Это как говядая, как... Давай. Вот еще один корпус валяется, торчит из-под воды. Между прочим, спрей худ еще даже нормальный, не то что у нас. Это вообще доджер это жесткий доджер ну да. Я так понимаю что на лодке типа вот этой просто с обломанными мачтами мы вообще внимания не обращаем и расцениваем их как абсолютно целую ну, лодка. ну да это же но Мы едем в бот-ярд. И возле этого бот-ярда идет особенно большая концентрация жмуров. Ну что, Деночка, ты чувствуешь себя ракетой? Не очень. Я жду, когда мы выкатаем тестовые 5 часов этого мотора и отложим его в долгий ящик. А что, тебе не нравится? Хорошенький моторчик. Хорошенький, но когда жара мне нужно на дальние расстояния ехать. Это не очень дальнее расстояние. Ну, мы уже полтора часа катаемся. Ну, так отлично. А могли за полчаса все сделать? Нет, все равно мне с маленьким было бы удобнее, потому что большой нужно вынимать, поднимать, а этот все просто руками приподнял, и все. Доехать. Ну вот мы приехали, сейчас будем смотреть. Ну, судя по тому, что как торчит из воды мачта и вот видна рубка, то вы понимаете, что вот эта лодка была разбитая. Сюда близко не подъезжаю, у него нос тут. Из-под воды ой, торчит. Ой, там он еще и этот. И ну да. Просто. Нет, тут нормально. Так, это была разбита и умерла прямо здесь. Он от нее куски мачки торчат Потому что это все огражденная зона, да? я еду. Вот еще одна лодка, которая стоит мертвой возле понтона. Да, ну, я думаю, что жмуров хватит, а? Ну, да не, нормально, я уже это поснимал. Ну и лодки, которые не так сильно пострадали Или просто здесь стоят на буйках Они также стоят в бухте Петит Лопс. Вот эта лодка, которая стопудняк получила повреждения Вот сейчас я вам прокажу ее борт Динамима проедет и Вот увидите, это большая трещина в борту Именно полная трещина, которая сквозная Ну, естественно, вот это уже дырки заклеены И вот повреждения фабергласса Но это такие, фатальные повреждения на самом деле Починить, возможно, все, естественно Но имеет ли это смысл, это основной вопрос А вот лодки, то, как выглядят после того, как их начали восстанавливать Такая вся пятнистая Против солнца плохо, но я ничего поделать не могу, мы с воды едем но Я думаю, что это понятно и, и разобрать можно еще одна лодочка, которая я сейчас подъехал. Тоже заброшенная. Здесь вот у нее обломанные леера, вы видите. Ну и, естественно она там полноценно пробита. полностью в воде естественно здесь зато видно какая она была красивая раньше мебель там все дела ну что еще в одну лодку заглянем по пути и поехали сворачиваться с данным роликом вот еще одна да ней подъедем поближе Что у нас здесь? Вот бум валяется. Лодка называется Гендаль. Так печально это все смотреть, когда, конечно, лодки такие убитые. И это все трупы, потому что никто их уже, естественно, никогда восстанавливать не будет. Он тут даже впереди немножко из воды торчит мачта куски то есть здесь просто представляете как бушевала стихия если просто лодку разносила на куски и разбрасывала прямо частями ужасно бедный гендальф умер ну что вот мы приехали уже обратно на лодку моторчик урчит тушим его все а теперь Давайте я попытаюсь ответить на те вопросы, которые скорее всего у вас возникнут или мне их уже раньше задавали касательно лодок, которые были утоплены на Карибах. Ну что, давайте подведем небольшие итоги того, что мы посмотрели. Большинство лодок, которые были уничтожены, либо старые, либо те, которые уже восстанавливать не имело никакого экономического смысла. Теперь давайте посмотрим, какие лодки имеет смысл восстанавливать, какие нет. То есть, если эта лодка уже была полностью под водой, все, что от нее может остаться, это только корпус. Вся мебель, электроника, двигатели, это все будет уничтожено. Если вы будете в лодку покупать вот это все, это огромное количество трудозатрат и огромное количество усилий, которые нужны для того, чтобы получить посредственный результат. Намного дешевле купить лодку, скажем, за 100 тысяч, которая будет абсолютно в трудоспособном состоянии, а может быть даже еще и достаточно новое. Восстанавливать, даже если вы возьмете лодку, которая после урагана это должна быть лодка, которая может быть там потеряла мачту упала с кредла, то есть имеет какие-то повреждения кузовные но никак не повреждения внутрянки лодки, никак не повреждения там, электроники потому что даже, даже катамараны, которые иногда слегка ударенные и они там потеряли двигатель, получаются в восстановлении крайне дорого. Потому что не забывайте, если вы это будете делать самостоятельно, и у вас много времени, может быть вы получите какой-либо результат. Но если вы будете нанимать подрядчиков, стоимость работы здесь будет от 30 до 50 евро в час. Представьте, какое количество денег вам нужно вложить для того, чтобы получить лодку, восстановленную после ураганов. Если мы говорим о более старых лодках, то это вообще не имеет никакого экономического смысла. За 10 тысяч можно купить вот такую же лодку, как здесь валяются на дне. Это вы можете вообще взять бесплатно. Я не думаю, что они кому-то нужны и пытаться ее там как-то из говна слепить пулю и восстанавливать. Но деньги и усилия, которые будут при этом потрачены, они будут несоизмеримы с полученным результатом. Гораздо дешевле купить лодку. В таком состоянии на которой есть деньги и на ней ходить теперь вопрос почему э, эти лодки не достают как я вам уже сказал экономической рентабельности для того чтобы экономического обоснования для того чтобы чинить эти лодки нет если у лодки есть страховка то страховая компания покрывает э, новую лодку плюс утилизацию, То есть затраты, связанные с утилизацией старой лодки. То есть страховая платит деньги в компанию, которая приезжает, достает эту лодку из воды и там ее пилит, там утилизирует каким-то образом, что-то с ней делает. Если эти лодки принадлежат частному лицу и у этого частного лица нету, скажем, страховки, то кто будет покрывать э, затраты, связанные с утилизацией лодки? Никто. Поэтому эти лодки здесь так и валяются, и они являются таким в подвешенном состоянии. Государство рано или поздно их, конечно же, уберет, но после того, как э, уже пройдет срок исковой давности, э, вы видели вот эти бумажечки, которые наклеены на лодке, они скорее всего говорят о том, что владельцу нужно эту лодку убрать, по истечении там какого-то срока лодка будет утилизирована. Это согласно законодательства ЕС, скорее всего, так и происходит. То есть, если по истечению этого срока лодка не будет утилизирована, приедет специальная утилизационная бригада, которая ее поднимет и выбросит. Опять же, если лодки лежат на берегу, с берега к ним доступа нету, С воды это очень мелко. То есть, приезжает какой-то кран, который должен погрузить. Это должна быть баржа с низкой осадкой. То есть, это еще и очень сложный технический процесс. То есть, каким-то образом эту лодку нужно стащить с места для того, чтобы ее погрузить на кран и на баржу и куда-то ее вывести. поэтому эти лодки вот так вот и валяются вдоль скажем, лодки, которые были на форваторе, их скорее всего подняли и уже утилизировали чтобы была ну, какая-то минимальная возможность для судового хода Ну я надеюсь, что я в принципе ответил на вопросы если есть какие-то у вас еще дополнительные вопросы задавайте а на этом мы наш выпуск заканчиваем не забывайте подписаться, не забывайте поставить лайк. Жду обсуждения данной темы, связанной с вот этими лодками, которые мы вам сегодня показали. И до встречи в следующем выпуске. Пока, друзья!